Всем привет, сегодня я продолжаю проходить Rhythm 4 и не просто продолжаю, еще и заканчиваю проходить. Я убью в этом видосе Монлорда. Босс очень сложный, я еще немножечко ошибся, поэтому видео так долго не выходили. Вот я бы, в общем, пораньше бы закончил прохождение терки. Теперь вот для тех, кто смотрит этот видос, пока вы не ушли, пока вам не стало скучно, предлагайте в комментариях, пожалуйста, идеи для прохождений. То есть у меня есть идеи по выпуску видосов просто по 1:4, ну как идеи. Я могу просто воровать у других ютуберов, могу придумывать свои, ну уже придумал. Вот. Но также мне самое интересное для меня это прохождение нового контента. Потому что я не играл за призывателя, вообще не играл. Это будет довольно интересный опыт, потому что сейчас призыватели немножечко прокачали. Также будет очень интересно пройти игру за мага. У мага тоже прикольные есть вещи. Который бы хотелось вам показать. Вот. Ну и пройти с другие классы тоже можно было бы. Например, за класс Воин. Или же класса Цепник. Тоже очень интересно. Юйошник. С ее все обстоит как, ну, типа, как и раньше. Ничего по сути-то не поменялось. Но все равно. Мне понравился класс Юйошник. Я проходил террорию на андроде ее, В общем, суть не в этом. Знаете, почему мы здесь? Почему мы вот здесь в подземелье? И здесь куча страшных мобов. Потому что я посмотрел на Вики, как убить Монлорда. Я видел, как его убивал чувак. И понял, что без посоха раздора это будет очень сложно сделать. Там куча лазеров, которые прям ну почти ваншотит, По 200 с лишним хп наносит. мне стрелку с 50 броню, броней. Вот и я, поэтому решил себе выбить посох. Посох выбивается с элементали хаоса. С вероятностью очень маленькой Там меньше процента одного Не помню точно, сейчас бестиарий посмотрю И я построил такую арену Вот здесь В святом биоме, в подземельях святого биома И решил Выформить себе элементария Вот он, бестиарий, смотрите Так выглядит элементарь Сейчас нужно его найти, а у меня 63% Уже, неплохо Одно прохождение и 63% Кстати на прохождение Я не помню сколько часов ушло надо будет посчитать потом. Вроде бы 12 часов. Но не помню реально. Так, где этот элементарь? Вот он. Вот он посередине как раз. Смотрите. Вот такая вероятность. Довольно мало. Но это очень нужная вещь. Сразу хочу проспойлерить, что он мне не выпадет. Я потратил почти 5 часов на постройку, на фарм. И эта штука не выпадет. Мне придется убивать мундлорда без этой замечательной штуковины придется строить с очень сложную конструкцию, ну как не по постройке, сложную по механике а сложную просто потому, что ее долго делать, скучно и долго и я еще опять же затупил очень сильно, я попрошу вас потом если вы будете проходить таким же способом изменить конструкцию, потому что я сделал ее ошибочно, вот ну, наверное, все а, хочется сказать еще что я навыбивал отсюда Самое ценное, что выпало, самое-самое ценное, это коса, ледяная коса, и все, больше ничего. Ну, еще, естественно, души, души тоже нужны, но сейчас уже нет, потому что конец прохождения, души уже почти не нужны. Конечно, можно было ключи тогда делать, все из них было прикольно, но сейчас все, это бесполезная штука. Давайте уже перейдем, наконец-то, к мунлордам, а то я уже... Жду, не дождусь, когда же мы все-таки закончим прохождение. Хотела пройти один из первых ютуберов, но не вышло, ошибся я, не повезло. Я надеюсь, что вы все равно продолжите смотреть меня, хоть это 200 человек, но это люди, которым я реально очень благодарен. Суть арены заключается в том, что весь мир, весь мир должен быть пронизан примерно 25 блоков от верха. Должна быть железная дорога. Называется вот это вот, вот этот материал, по которому я сейчас еду, просто вагонетка. Я не знаю почему, но он так называется. Без деревянной подставки. Но, как вы уже помните, да, деревянная подставка это была моя типа ферма звезд. Вот. Я формил звезды, чтобы убить э, у плоти. И вот эта деревянная подставка, она просто возникла из-за того, что я решил формить звезды. Э, вам я так не советую делать ни в коем случае подставку делать. Знаешь, знаете почему? Потому что есть такая у босса атака, которая. Уронит splash uh, Урона. Как бы это странно не прозвучало. И лучше, чтобы эти атаки босса проваливались сквозь рельсы. А не проходили по деревяшке, задевая вас. Uh, в этом ошибка этой конструкции. Лично на моем опыте. Но все равно даже это не помешало мне сделать. Ну, пройти босса самого. Смотрите, это довольно-очень... Ну, довольно просто. Потому что на 50 брони И увидите, что босс по сути мне не дамажит. Uh, главное... Везение. Просто везение. Я убивал его раз 7. Потому что вот эти вот лазеры маленькие, которые вы сейчас видите, да, они наносят около 200 с лишним урона. Иногда 400. Бывает такое, я не знаю почему. Но иногда у меня оружие наносит не 57, а 121. Ну, не 157, а 121. А брони у меня становится 60, друг. Короче, что-то не так со статами. Хотя терка не пиратская. Бывает такое. И у босса тоже. Либо криты проходят, либо что-то еще. В общем, ваншотит лазеры иногда. Но сейчас я решил зельку бахнуть, чтобы все нормально было. Ну, я думаю, конструкции типа, повторить вы сможете. Кстати, советую сделать вот так. Строите какую-то на самой высокой точке деревянную платформу, то есть, чтобы можно было на нее поставить уже лестницу. Ну, не лестницу, а вагонетку. Ставите вагонетку, садитесь в какую-то вагонетку, лучше вот в эту, вот, которую у меня сейчас, с боссов с механических. Нажимаете чуть-чуть кнопку вперед или назад И просто катитесь удерживайте мышку и катитесь То есть по сути вам нужно просто удерживать палец на мышке Все, можно рукой ничего не делать Можно оставить автокликером, можно залипание клавиш включить В Windows есть такая функция И по сути у вас вся дорога построится сама Желательно еще взять персонажа-призывателя Или просто посох призыва с зелькой и со столом Использовать, чтобы вас не убили гарпии и как же они называются, Виверного. его. лучше сделать так, дорожка построится очень быстро и не, приход... не придется тратить много времени обязательно не подкладывайте деревянную вот эту вот подложку потому что это будет только мешать я говорю, у меня была ферма звезд поэтому у меня вот есть такое все из дерева вам это не нужно так, осталось совсем чуть-чуть мне не интересно, что выпадет с босса потому что игра так странно сделана зачем мне лут с монлорда Зачем он мне нужен, когда это последний босс И после него я убивать ничего не буду уже Никаких нашествий, ничего нет после Монлорда Почему так, я не знаю Почему добавили два босса Которые в принципе никак на игру не влияют Вообще, они бесполезны Почему нельзя было добавить хотя бы одного босса после Монлорда Хотя бы одного Ведь э, с Монлорда можно скрафтить последнюю броню И получить последнее оружие Почему это не нужно уже в игре ну ладно, не мне судить разрабов, потому что, ну зачем? Кстати, я решил поменять местами отрывки, да, первые, первую попытку я не записал. К сожалению, не получил записать, поэтому у меня сейчас уже есть лут от Морда. Но вы смотрите, как будто это первый видос. То есть я поменял просто местами, потому что это вторая попытка. Но с тем же самым лутом ничего не поменялось, те же самые пули, те же самые зельки. все, Ну не зельки, конечно, зелек в этот раз не лучше, потому что тогда мне повезло убить без зелек. Вот, кому интересно, посмотрите, как я убивал первый раз. Точнее, не убивал, а добивал босса. Вот она, первая попытка самая. Посмотрите, сколько там было хп, какие там были зелья. Вот, опять-таки, ну, сейчас экран стоит. Да, почему я и говорил, что не записался. Я случайно поставил на паузу саму игру. А мгновенный повтор, вот этот Shadow Play, он не учитывает то, что игра будет стоять на паузе. И все. То есть он записывает просто экран, не только игру. Из-за этого и не записался весь Геймплей убийства Ну, в общем, вот так это происходило, смотрите а, Опять же, и зелик Это зелье урона Это железная кожа И зелье защиты какой-то Я не помню точно, как он называется Но это серое вот это зелие Тут не было зелья сердец а, Опять же, зачаровано Все на урон Вот Поэтому мне вот эти атаки так сильно наносят Тут, честно скажу, просто повезло, здесь я не мог ничего сделать боссу, потому что неправильно построил, опять же, арену и немножечко не то придумал делать, то есть я хотел пользоваться телепортами, но не пользовался ими, не мог настроиться никак на это, постоянно что-то не получалось, в общем, в определенный момент мне просто повезло, босс не зауронил меня и поэтому я его и убил. То есть, вот как я показывал вам первый раз, я реально уже понял свою тактику и убил его не потому, что не повезло, хотя отчасти повезло, а потому, что реально сработала тактика. Здесь же тактики не сработала, только пытался понять, как его убивать. Вот, давайте распакуем, наконец-то, мешок и посмотрим. Ну, ничего, в принципе, интересного не выпало. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели мое прохождение. Пишите, какого класса еще мне пройти, за какой класс. Всем удачи.